Всем хай! С вами Холодок. Это обзор модов на GTA San Andreas. Сегодня я сделаю обзор на интереснейший мод, на мой, ну я так считаю, называется он Рэкдол. Вот давайте выкинем бабу из машины, <coughs> так. и попробуем ее убить. И как видите, она падает очень реалистично, прямо как GTA 5. Ее даже можно двигать. Ну, конечно, и мы можем так падать. Даже если нас убьют с рыхдолом, мы э, очнемся вот на этом месте. Ну это, наверное, бах. Я не знаю. Э, так, давайте убиваем этих людей. Видите, с трубовика они отлетают немного. Это... Сузи, сузи они. Так. Падают, как уберем. Кстати, вот с огнеметом побаловаться вам, у вас не получится, так как э, здесь, так, не, с, с, с огнеметом побаловаться не получится, так как они э, бегут и падают как э, э, ну, простой анимации. Вот с остальным оружием можно. Вот даже, смотрите, взрывы. Не.. От взрывов они тоже будут отлетать вам, как видите. Также можно писькой побить их. Ну, в принципе, это весь мод. мы можем еще на машинах сбивать. Так, наверное, я на машинах покажу, как это делается. Так, так, стой. Вот если стрелять в лобовуху он выпадет обычной анимации также сейчас я наверное поеду на вокзал потому что там очень много людей и поздравляю людей на вокзале что то бомжей не видно. Ну ладно. Обычно бомжи на вокзалах гуляют. Даже живут. Так. В принципе, это весь мод. Эм, думаю, на этом все. Эм, с вами был Холодок. Ставьте лайк, комментируйте. Рассказывайте обо мне своим друзьям. Эм, ссылка на мод будет в описании. Всем пока.